Сама концепция бизнес-модели появилась только в конце 90-х годов прошлого века, я имею в виду 20-й. То есть мы с, вообще с этим термином и с этой концепцией довольно-таки недавно, потому что раньше ну, бизнес-модели были очень понятны. Ты что-то произвел и что-то продал, или что-то добыл и что-то продал, или ты оказал услугу и на этом заработал, или ты являешься поставщиком, или ты оказываешь логистику, и… Как таковые бизнес-модели никто не рассматривал, потому что не было возможности адаптировать бизнес-модель, как-то менять ее и так далее. Под бизнес-моделью мы понимаем структурированное описание того, кому, какую ценность, с помощью каких каналов сбыта, каким образом ты продаешь, как ты производишь то, что ты продаешь, какие ты несешь издержки и как ты зарабатываешь на этом. Появление двусторонних рынков, платформенных бизнес-моделей привело к тому, что а, все больше а, сначала теоретиков, потом и практиков, и маркетологов крупных компаний стали исследовать, окей, хорошо, а как я могу варьировать модель, бизнес-модель своей, своей компании, если это уже устоявшийся бизнес, или, возможно, по каким лекалам, по каким канонам, по каким методам я могу создавать какую-то новую нестандартную бизнес-модель, для того, чтобы обойти другие компании на рынке. И в этом смысле стартапы называются стартапами только до тех пор, пока они находятся на стадии тестирования бизнес-модели. То есть, допустим, если ты открываешь новую кофейню, которая просто обычная кофейня, или ты открываешь новое антикафе, то на сегодняшний день это все уже не стартапы, это просто новые бизнесы. Стартапом твоя компания является в том случае, если ты тестируешь какую-то новую бизнес-модель на каком-то новом рынке или в каком-то новом э, сегменте целевой аудитории, возможно, с какими-то новыми потребностями. Опять же, я не буду предлагать тебе большое количество разных вариантов. Литературы на самом деле не так много, но одна из наиболее практичных и работающих моделей или там, инструментов построения бизнес-моделей, которые мне нравятся — Принадлежит а, Александру Астервальдеру, и я пользуюсь ей на практике. А, Александр Астервальдер описывает а, бизнес-модель как вот такую вот а, вещь, а, включающую в себя 9 частей, а, из которых а, правая сторона описывает а, ценность, которую получает конечный потребитель. Об этом мы уже много говорили, да, в том числе в, а, в блоке о ценностных предложениях. Левая часть описывает деятельность, и это, а, вот, это, по сути дела, лист формата А3, А2, А4, как удобно, который последовательно заполняется для а, разных целевых сегментов. Давай пройдем последовательно по тому, как его заполнять. Мы начинаем с описания потребительских сегментов, а, с которыми бизнес работает. Здесь мы как раз описываем, используем те сегменты, которые мы прорабатывали до этого. Мы используем описание персонажей, с которыми мы работали. И от описания потребительских сегментов мы перебрасываемся к описанию ценностных предложений. Вот здесь могут быть прям вот как раз те самые картинки, с кружками и квадратиками по Астровальдеру тоже, да, ценностные предложения по Астровальдеру, вот они могут быть описаны здесь. То есть что мы людям, что мы предоставляем, какую ценность мы предлагаем конкретным потребительским сегментам. После этого мы описываем канал сбыта, каким образом эта ценность доставляется до определенных потребительских сегментов. Здесь мы описываем взаимоотношения с клиентами, каким образом это происходит. Само... Сама коммуникация с нами и процесс удовлетворения потребностей с помощью нашего товара или услуги. Это могут быть разные варианты. Это может быть персональное обслуживание, то есть когда какой-то менеджер из нашей компании непосредственно общается с клиентом и предлагает ему эту покупку, следующую покупку и так далее. Возможно, когда менеджер закрепляется за определенным клиентом. Причем обратите внимание, да, что взаимоотношения с клиентами могут быть разными для разных потребительских сегментов. Кроме персонального, это может быть самообслуживание, это может быть автоматизированное обслуживание, типовое обслуживание в офисе продаж или в какой-то офлайновой точке. Это может быть э, взаимоотношения с сообществами, где люди сами объясняют друг другу или помогают работать с тем или иным продуктом или услугой. То есть, допустим, опять же, я приводил как пример приложение для самостоятельных тренировок дома, вокруг этого приложения строится сообщество, где люди друг с другом обсуждают, как им добиваться более высоких физических результатов. Это совместное создание какого-то продукта или услуги и так далее. Очень важно понимать, что и канал сбыта, и взаимоотношения с клиентами отдельны для каждого потребительского сегмента и соответствующего ему ценностного предложения. То есть даже если мы возьмем один и тот же какой-нибудь банк, зеленый, красный или желтый не играет роли, то для обладателей обычных карт Visa предлагается формат а, типового обслуживания в офисах продаж или автоматизированного или самообслуживания в м, банкоматах или а, в онлайн-банкинге, да, но при этом, если мы говорим про обладателей золотых, черных, платиновых и так далее карт, то... За ними закрепляется персональный менеджер, который может решать разнообразные дополнительные вопросы. Итак, сначала описывается правая часть шаблона бизнес-модели. По-английски называется «Business Model Canvas». После этого мы описываем потоки поступления доходов. То есть, еще раз подчеркиваю, кстати, мы не говорили об этом. Отдельно поговорим еще в уроке о ценообразовании. Но сейчас хороший момент об этом упомянуть. Раньше ценообразование строилось по принципу посчитаем наши затраты, издержки на производство, добавим к этому какой-то процент прибыли и установим эту цену. В общем, уже довольно давно поняли, что это не работает, потому что, во-первых, цена может меняться, может быть динамическое ценообразование, а во-вторых, если мы так устанавливаем цену, то мы можем недополучить часть прибыли, которую потребитель, вообще говоря, был бы готов заплатить. И бизнес-модель Астервальдера как раз-таки действует по современным канонам. А, то есть мы, во-первых, пляшем от потребности потребителя, а во-вторых, мы сначала смотрим на потоки поступления доходов, то есть сколько денег есть в рынке, которые мы можем на себя стянуть, забрать, и откуда они будут к нам приходить. И только после этого мы заполняем деятельностьную часть, которая включает в себя, во-первых, описание ключевых ресурсов, которые у нас есть, Материальных, интеллектуальных, персональных, то есть какие люди у нас работают, что они умеют, какие связи у нас есть, нет, это, по-моему, позже будет, какие ресурсы именно у нас есть, вот такого рода, и финансовые ресурсы, какие деньги, которые мы можем распоряжаться. Вот, да, все правильно. После ключевых ресурсов идет блок с ключевыми видами деятельности, то есть основываясь на том, что хочет наш потребитель и тех ресурсах, которые у нас есть, что мы будем делать для того, чтобы ему это ценностное предложение обеспечить. После этого мы описываем ключевые партнерства, то есть кто нам может помочь. И это оказывается таким же ценным ресурсом, как и собственно сами ресурсы, которые у нас есть в наличии. То есть это очень-очень важный актив компании. И наконец… Только после этого всего мы описываем э, структуру издержек, структуру расходов. Почему? Потому что мы можем заранее подумать о том, от каких партнеров мы можем получить какие-то ресурсы бесплатно. Может быть, нам на что-то какие-то деньги не нужно будет тратить. Может быть, мы сможем где-то что-то сэкономить. И вот э, в этом случае только после того, как мы описали левую часть, связанную с деятельностью, мы описываем структуру издержек. И вот в этот момент мы начинаем смотреть, а у нас сходится структура доходов с структурой издержек или нет. И если нет, то как мы можем притянуть одно к другому. Анализ бизнес-модели должен проводиться в трех частях. То есть вообще исследования показывают, что компания underperformит, так сказать, то есть не добивается тех, тех целей и задач, которые она ставит перед собой, по трем основным блокам причин. Либо она делает не то, это то, что находится в зеленой части а, изображения. То есть она просто совершает… Она производит не то, что нужно клиенту. Она делает ну, не, не то, что нужно, не дает не ту ценность, формирует не те, не те, не те ценностные предложения, устанавливает не те взаимоотношения, там, ошибается каналами сбыта. То есть просто делает не то а, и предоставляет это не там. А, синий блок ошибок — это то, что мы делаем что-то не так, то есть мы либо производим плохо, либо у нас ресурсов нет, либо у нас партнерств нет. Ну, то есть мы не справляемся с тем, чтобы обеспечить нужную ценность клиенту. И третий, третья проблема, на чем погорают стартапы, и это хорошо, потому что задача стартапа как можно быстрее прогореть, если у него не работает бизнес-модель. Либо это основная причина того, почему стартапы делают пивот, так называемый, то есть меняют направление своей деятельности, Uh, это если uh, структура издержек и потоки поступлений доходов не сходятся между собой, то есть чисто финансовые причины. Бизнес-модель uh, Canvas ⁇ это очень ценный инструмент, один из немногих uh, способов понятно разложить, uh, во-первых, структуру того, что ты делаешь uh, на бумаге, так, чтобы все это одинаково понимали. А Во-вторых, это новый способ искать какие-то возможности для собственного бизнеса, если ты чувствуешь, что наступает какая-то стагнация. А, там а, можно разные элементы этой бизнес-модели брать в качестве эпицентров инноваций так называемых. То есть можно пытаться плясать от того, что я могу найти нового в контексте ключевых партнерств. Можно плясать, а что я могу найти нового в контексте ценностных предложений. Что я могу найти нового в контексте взаимоотношений с клиентами и так далее. И если ты все время был или была сосредоточена на, одной, на одном и том же эпицентре инноваций или, там допустим, непрерывно снижал издержки на производство, то, может быть, стоит подумать о том, в каких еще из этих девяти областей ты можешь найти новые способы улучшать бизнес-показатель твоей компании. Для среднего и малого бизнеса все-таки одним из центральных как бы, полей для Улучшение параметров бизнес-модели является зеленое поле, которое связано с ценностными предложениями, с возможностями варьирования с ценой и так далее. Но про синие и красный я тоже крайне рекомендую не забывать.